Второй момент. Вход. Вход это априори распознавания лица. Правильно? Это самое интересное, что у нас существует. И вот здесь мы начинаем рушить каноны. Какую камеру необходимо использовать для распознавания лица? Вот, например, у вас стоит задача. В случае, когда вам нужно определить, кто вошел в дверь. Вот ваш, Как вы сразу, сходу, какие рекомендации будете давать? Узконаправленную, с хорошим разрешением. Вот, Но... ключевая ошибка, узконаправленность, хорошим напряжение, это шаблон, и на самом деле он, он мы его все используем, потому что мы... это, это действительно, это гарантия, это гарантия распознавания лица, я не спорю. Но давайте посмотрим, насколько это избыточно. Для распознавания лица, что нам нужно помнить? Если мы возьмем ГОСТ, возьмем систему машинного зрения, для автоматизированного распознавания лица необходимо, чтобы расстояние между глаз человека было 60 пикселей. Расстояние между глазом. Что соответствует, если перевод на пространственное расстояние в одном метре тысяча пикселей. Да? То есть, например, если у вас 2-мегапиксельная камера, считаем, 2, 2000 пикселей, да? ну, 1920 разрешение, соответственно, 2000 пикселей. 2000 пикселей – это, соответственно, 2 метра. Значит, поле зрения камеры должно быть 2 метра. Но все сходится. Мы ставим камеру двухмегапиксельную, еще и с углом, так, чтобы она поле зрения давала 2 метра. Да? Соответственно, направляем примерно например, на дверь. Я вам сейчас покажу, что для распознавания человеком, именно, ну, вот это вот размер оттенки 128 на 128 пикселей. Тут уже вопрос никаких не возникает. Даже с незнакомым лицом можно определить. А сейчас мы усложним задачу и попытаемся понять про незнакомого человека, что границу определить между 64 пикселя, 64 на 64, и 128 на 128. Потому что ситуация спорная. А разница она весомая будет и в деньгах в том числе. Два лица 40 на 40 пикселей. Незнакомого человека 100% мы не узнаем. Мы второй раз этого человека не узнаем. Не сможем распознать. 64.64. 64. Опять спорно. Да? Кажется, мы сможем уже узнать, кто это. Но в данном случае, знаете, фотографии сделаны при хороших условиях освещенности, да, хороший ракурс прямой. Э, чего обычно не бывает. Вот. Ну, 128-128 априори. Черт, мы четко определились. А вот теперь еще усложняем задачу и присводим ее до уровня реальной задачи. Когда.. Ну, очень тяжело на презентации смоделировать ракурс незнакомого человека там, и разные условия освещенности, как, как реально оно будет. да? Поэтому я просто взял два крайне незнакомых, но крайне похожих лица. Вот. 40 на 40 пикселей. Да? Невозможно. Определить невозможно. 64 на 64. А можно определить? Один то человек или а не один. Какие-то <таспорта> косвенные, косвенные, но опять же, да, вы, вы смотрите один или не один. А когда у вас там надо будет, кто это за человек, вы его не знаете, другой вопрос, да? Более того, ну вот 120, тут уже четко, в деталях, и тут все понятно, что это разные люди, там можно... А давайте еще усложним задачу, дело в том, что мы тут берем полностью э, с прической, да? А давайте просто лицо посмотрим, без, да, просто лицо вырежем. И это 64 на 64, это вот область лица, которая вырезана из картинки 64 на 64. Да? И я настаиваю на том, что 64 на 64 недостаточно. Более того, вот это 128 128, тоже сложно, но уже можно. Вот. А теперь вы удивитесь исходное изображение. Это девочка. Какая из них? Вот. А, Слева. Да, а, а иногда задача стоит следующим образом. В данном кадре примерно размер лица каждого человека помещается в квадрат 200 на 200. В нашем мире это довольно стандартная задача. И поэтому э, вот такие вот простые эксперименты, и я настаиваю вот мое субъективное мнение, что э, для распознавания необходимо брать квадрат 128 на 128. Вот это мое мнение и э, мои рекомендации. Сейчас попробуем расстаться из этого. А теперь... Постулат. Больше не значит лучше. У нас есть вход, да, у нас входная группа. У нас есть какой-то вход. Мы с вами определили, что размер лица должен вписываться в квадрат. Лицо должен человек вписываться в квадрат 128, 128, на 128 пикселей. А давайте посчитаем для, для разных углов обзора и для разных разрешений. Попробуем прикинуть, какое разрешение, какой угол. Да? Для этого мы сделаем такую небольшую табличку. Мы возьмем поле зрения видеокамеры, соответственно. Если вот эта вот видеокамера, это ее поле зрения, соответственно, чтобы добавить терминологию, чтобы не грузить, но добавить, вы очень часто встретите в литературе такое понятие, как «field of view» – поле зрения. Это понятие международного стандарта. Давайте посмотрим для разного поля зрения 10 метров, то есть вот это вот расстояние да, в кадре, 10 метров, 7 метров, 3 метра. 5 метров 5 метров и 3 метров довольно стандартный поле обзора вот и возьмем мы с вами следующее разрешение 1 мегапиксель 720 p 2 мегапикселя или 1080p 3 мегапикселя и 4 мегапикселя. Итак, что мы будем рассчитывать? Нам нужно рассчитать, какое расстояние закрывает квадрат 128 пикселей. 128 на 128. Это наш вот исходное значение. То, что нам нужно найти. То есть область лица. Мы с вами договорились, что область лица должна вписываться в 128-128 давайте Давайте горизонтально для простоты. Упрощаю вот так вот, усреднив размер лица примерно 30 сантиметров. Возьмем, это довольно много, но это средний размер. Да? То есть 128 на 128 пикселей и должно быть 30 сантиметров, 30 на 30. Тогда это будет средний такой размер лица. Вот, хорошее лицо такое, да, сытое лицо, довольное. Мы просчитаем сейчас для этих полей зрения, сколько занимает именно 128 пикселей. То есть 128 пикселей это для разрешения 720p. По горизонтали это, я напомню, 1280 пикселей, да? Поэтому все просто. 128 пикселей это одна десятая от поля зрения. Логично, да? 128-128-10. Если поле зрения 10 метров, то 128 пикселей это 1 метр, это 0,7 метра, это 0,5 метра, это 0,3 метра. А вот смотрите, интересно, как получается 30 сантиметров. А мы с вами условились, что этого хватает для распознавания лица. Соответственно, при использовании 1 мегапиксельной камеры для поля зрения 3 метра она может распознать лицо. Давайте обратно рассчитаем, на каком расстоянии нужно поставить. 1 мегапиксельную камеру, чтобы было поле 3 метра. Как будем рассчитывать? Я сейчас на секунду переверну, потом будем возвращаться. Итак, у нас с вами задача такая, математическая, да? У нас с вами вот эта вот грань треугольника равна 3 метрам. Поле зрения, правильно? А нам нужно, не хватает угла обзора. А я предлагаю взять самый стандарт. Одна мегапиксельная камера. Чаще всего, чаще всего. Это сенсор четверть дюйма. Согласны? Чаще всего это объектив 3,6 мм. При таких значениях угол обзора примерно равен, ну пусть будет 55 градусов примерно, там, от 52 до 55. Угол обзора чуть-чуть позже я на на на на на на рассчитывать, но в целом значение такое. Соответственно, вот этот угол у нас 55 градусов. Нам важно знать половину угла, соответственно, это примерно 27 градусов. Да? А, чтобы не пользоваться калькулятором, ну, а и, соответственно, половина это... Полтора метра, правильно? Чтобы не пользоваться калькулятором, давайте вот здесь 30 градусов возьмем, не просто 3 градуса это не так критично. Вот если здесь 30 градусов, соответственно, мы знаем правила прямоугольного треугольника, соответственно, если здесь полтора метра, то здесь получается 3 метра. Логично? Соответственно, что мы получаем? Что одна мегапиксельная камера с сенсором четверть дюйма, углом обзора 3,6 мм, способна распознать лицо, если ее расположить в 3 метрах от. Входа. Три метра. Добавляем интересные вещи. Мы с вами сказали, что для входа необходимо ВДР. Да? А теперь смотрим стандартный такой вот, стандартный вход. Задача по расстоянию считается, одна дверь стандартно 80 сантиметров, поэтому вход чаще всего это две двери, входная группа это 1,6 метра. 1,6 метра это две двери. Поле зрения видеокамеры у нас 3 метра. Соответственно, 3 метра – это поле зрения. Соответственно, у нас входная группа занимает примерно половину от поля зрения. А как мы с вами видели, когда половина от поля зрения, половина от сцены занимает, даже больше половины, занимает освещенность яркая, то функция ВДР замечательно справляется на... Даже на вот самом дешевом сенсоре. Да? Вот. Сенсор H42. Это четверть дюйма. Поле зрения здесь примерно 50 на 50 светлое и темное. Причем, кстати говоря, абсолютно не важно, какая площадь картинки в какой точке. В центре или не в центре, считается, видеокамера определяет суммарную площадь светлого куска, а суммарную площадь темного куска. Поэтому представьте, что у вас вход по центру. И у вас ровно такая, такая ситуация получается. Получается, очень интересная штука. Мы с вами по шаблону хотим на вход поставить видеокамеру высокого разрешения, минимум 2 мегапикселя, да еще и с вариафокалом, чтобы угол навести. А стоимость такой видеокамеры, ну пусть будет 7000 рублей. Это еще хорошо. Вот. А задачу входа можно решить видеокамерой, которая в формате HD, однушка, четверть дюйма, 3,6 мм, стоит 1200 рублей, а в IP 2400 рублей. У вас есть прайс вы можете посмотреть. Это самые дешевые видеокамеры. Рвем шаблоны. Да, вот именно, вот. если конкретно поставить, чтобы человек тормознулся перед этой камерой, а если он просто пролетел с какой-то скоростью, если слое защищения, если он голову повернул, как вы будете тогда ловить? А чем да. вам поможет узкий угол обзора высокое разрешение, если он голову повернул? Ну, по крайней мере, какой-то участок он будет… То же камеру. самое. Понимаете, суть в том, что когда… Я, я понимаю, но суть в том, что если, давайте так, если человек хочет скрыться от видеокамеры, он скроется. Кепочка, голова вниз, вам ничего. Вы камеру снизу часто ставите? С пола? <свят> Не часто, да? А самый популярный способ ухода от камеры – это вот.